Я играл за клуб, который только вышел из низшего дивизиона. То есть такой пробный был сезон. Клуб из Щетцина, который состоял в основном из местных польских игроков. Единственное, был также полуроссиянин, полуполяк. Человек, который имеет польское гражданство, но много лет играл а, уже в Польше. А, по сути дела, вот мы с ним вдвоем и были легионерами, но он практически был своим местным. Естественно, к легионерам было отношение как к лидерам команды, к людям, которые должны делать все, и набирать очки, и строить игру команды, и защищаться, и нападать, все-все-все. И но при этом в клубе, было, в клубе была вторая команда с довольно неплохим тренером, и э, самый яркий, яркий воспитанник, тогда только он, э, этот парень, начинал играть, можно сказать. Его отец, кстати, и был тренером второй команды. Этого парня сейчас зовут, достаточно известная личность в польском баскетболе, Шиман Шевчик. То есть вот как бы мне удалось его увидеть в процессе только становления. Действительно, очень перспективный, интересный. Игрок его можно сейчас сравнить в некотором роде ну, на то время с тем же Фисенко, Кравцовым или Медведенко, то есть высокий, фактурный, координированный, с неплохой техникой. Видископ спортивное видео.